дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели у нас идет формат записи с разных мест я не знаю какой из них работает но тем не менее на экранах в записи так или иначе вы увидите нашего астролога профессионального андрея бухарина я так сказать сбоку в центре сангейтс посторонние мы будем считать их нету самое главное о чем пойдет речь речь пойдет у нас о не поверите астрологии но интересно мы сегодня поговорим о нескольких подходов к этому вопросу мы поговорим о западной астрологии и о восточной астрологии взгляд на то, что у нас февраль месяц и буквально два дня тому назад у нас было лунное затмение. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Да. Ну вот, два дня у нас было такое событие и прошлая наша передача, которую мы вели, очень коротенькая, она не записалась, к сожалению, но вот мы сейчас продолжим и мы беседовали по поводу того, что есть ну, скажем, два подхода, западный и восточный подход. И вот восточная астрология она отличается от западной астрологии. Не я буду говорить, будет говорить Андрея, а я буду вставлять свои там несколько этих копеек. Да. Поскольку есть еще такое понятие, как ведическая астрология. И там есть, еще раз повторяю, несколько подходов. Ну вот по поводу западной астрологии все понятно. По поводу восточной астрологии... Мы говорили о том, что есть такие две <coughs> планеты, которые не имеют массу. Они северный, северный и южный узел Луны. И у нас сегодня, кстати, понедельник, день Луны и лунное затмение. В общем-то, все совпадает. Вот как вы относитесь, Андрей, к этому э, подходу, где вот эти северный и южный узел Луны, который называется Раху и Кету, они как бы не планеты, они как бы узлы и массы не имеет, но тем не менее соединяется сейчас Кету и Непту. Непту — физическая планета, а Кету не физическая планета. Как они могут соединяться, физическое тело и не физическое, материальное и нематериальное? А, ну, в западной астрологии это называется фиктивные точки, причем их ну, я не говорю о классической западной, там, крайне западной, потому что так сложилось по судьбе, что я физически нахожусь между двумя полюсами. И не только я, вообще вот, астрологическая скажем так, мысль научная вот здесь, в России она, получается, находится посередине между восточным и западными центрами, ну, скажем так, астрологических традиций. И получается, что вбирает в себя как бы все лучшее из этих, скажем так, крайних взглядов. А вот восточная традиция астрологическая, которая которой относится ведическая, то есть индийская астрология, она более индская, если так можно сказать, она более ориентирована на внутренние такие вот вещи, ну, скажем, исследования внутреннего мира человека и одновременно при этом, можно сказать, каким-то... обладает некой архаичностью. Западная астрологическая мысль, она больше ориентирована на внешние, скажем таки исследования жизни человека. И больше ориентировано, скажу так, в ней больше исследуются современные, в том числе и компьютерные технологии, и компьютерные техники. К одной из них, например, подходит астрокартография, которой, например, вообще нет восточной традиции астрологической. И, ну, либо есть, но я не знаю, например. лунных и солнечных орбит. Кстати, вот западная традиция это есть, это восходящий лунный узел и заходящий лунный узел. То есть по в индийской астрологии восходящий траху, а заходящий это кеду. Но я бы даже больше сказал, что, допустим, в той современной астрологии, которую я исследую, там есть больше фиктивных точек, чем только лунные узлы. Есть, например, белая и черная луна, причем черная луна есть средняя, и истинная. Есть вообще такая Гамбургская школа астрологии, где этих фиктивных точек, наверное, я не знаю, на несколько раз больше, чем реальных, там, чего там только нет если уж на то, скажем так, вот, пойти дальше. Но возвращаясь к сегодняшнему вопросу вашему о Кету и Нептуну, это по проекции тропического зодиака, который называет, что это западная астрология, то есть от точки весеннего равноденствия расчет небесной сферы на 12 секторов, то это идет проекция в знак рыбы сейчас. И в Рыбах находится заходящий лунный узел. То есть эволюционная задача для всего человечества сейчас это показывает, араху, восход... где находится восходящий лунный узел в деле, То есть наука, служение, вопросы здоровья, Профилактика болезни, скажем так, здоровое питание, вот это все тема, скажем так, знака темы. А, то есть чем надо сейчас заниматься, скажем так, человечеству в целом, чтобы оно развивалось? Инволюционная а рыбья тема, это как раз она имеет отношение к религиям, к каким-то этим вещам иррациональным вот такого посыла, потому что идеологического иррационального такого м, среза. И, разумеется, то есть еще рассматривайте так как восходящий узел это где, скажем так, тема Юпитера, а заходящий тема Сатурна, то есть то, что уменьшается. Как бы. И заходящий узел в с Юпитером это один из показателей о том, что могут быть проблемы, кстати, с водой. Вот в частности, в Штатах Сейчас проблема с какой-то плотиной там я смотрел там эвакуация идет городов 120 тысяч прорыв плотины надо посмотреть кстати пастор по автографии по какой линии если там на линии нептуна это будет то это вообще будет как бы ну, классика жанра и так далее. То есть период как раз вот этот повышенной турбулентности, э когда лунные затмения идут, период э отдачи кармических э долгов. И если вспомнить наш разговор, который был перед февралем, э помните, Майкл, вы мне говорили, спрашивали, что февраль будет спокойным. Я возражал, что февраль не будет спокойным, тем более чем ближе к концу месяца, тем он будет более, скажем так, напряженным. Андрей, у меня к вам просьба. Во-первых, попробуйте выключить ваши динамики. Мне кажется, ваши динамики-то создают. А фон. я через наушники говорю. А попробуйте убрать вообще наушники и говорить через встроенный микрофон, лактапов, если есть такая Алло. проблема. Так лучше? Давайте попробуем так, может быть так будет лучше. Нет, я. Да, эхо пошло. Нет, эхо. Эхо, эхо, да, эхо не годится, да. Пропал вот этот фон фон пропал, сейчас это пропало ну посмотрим, давайте попробуем сейчас ну давайте давайте, давайте попробуем Значит, смотрите, я обращаюсь к нашим радиослушателям сейчас камера нас снимает мы потом будем каким-то образом это все пытаться обработать видео обработать когда мы говорим первое о земле, земля это Венера, правильно? в основном Земля это что? Венера. Почему? Что, что имеется в виду Земля и Венера? Венера, эм, она, не, я сейчас объясню, что я имею в виду. То, что связано с Венерой, это связано ближе к Земле, ближе к материальному. Дальше. Дальше. А вот это, а, что телец управляет стихией Земли, Да. ну Значит, да, это никто не отрицает, но это не Земля, планета. Планета Земля, она... Нет, нет, нет, я имею в виду Землю другую, не планету Землю. Я имею mm -hmm. в виду стихии Земля. То есть у нас... А, так есть... да. а, ее... Mm -hmm. Но стихия Земля, во-первых, это не только телец, это и знак Дева, и знак Козерога. Правильно. То а может... принципе, есть... Вот я, я, я сейчас говорю про Деву, так, и я сейчас говорю о том, что февраль месяц это так называемые, значит, вводим такое понятие на кшатры. Это лунные стоянки, их 27. И вот одна из лунных стоянок, она ну, на санскрите называется шатабикша. А вот эта лунная стоянка, она называется стоянкой целителей по-русски. 100 fillers, и вот э, здесь идет э, речь о том, что э, сегодня, вот именно вот в это время, не обязательно в феврале, но в основном, могут быть какие-то, скажем, э, открытия э, медицинского характера, связанные с э, тем, что э, болезни, которые сегодня присутствуют, которые сегодня вот у нас вот так вот, они э, могут решаться с помощью вот... Э, таких открытий. И это не учитывает западная астрология, потому что нет понятия Накшатра Лунный Стоянок. Но оно, тем не менее, все-таки сходится, оно попадает сюда, правильно? Укладывается в концепцию. Ну, насколько я знаю, сейчас Лунная это Стоянка Утара халгуни, да, утар. там их два есть, это вот есть у Таро халгуни, еще есть какая-то халгуни, там они как бы близнецовские такие, то там вот, в этой 12-й стоянке речь идет, да? Речь это идет, да, о мы сейчас туда вошли, в этот, в этот лунный день, который, ну, началось уже этого стоянка, но она длится какое-то время, да, а, так, они... да. Ну, 20, 27, 27 стоянок, ну, может быть, это та, которая уже там была. Но, тем не менее, тем не менее, мы сейчас говорим вот о воде. А если мы говорим о воде, э, тут соединение, э, скажем, Кету, Нептуна э, и, в, э, и созвездие Аквариус или Водолей. Правильно? В знаке Водолеев. Аквариоз, это на сейчас Парусь, идет. Правильно. Да. Но мы с этих точек зрения. Так вот, есть такое... Было такое событие, когда вот это все было соединение. Это событие было, произошло 268 лет тому назад, когда была на Земле эпидемия холеры. И сейчас, поскольку у нас вот связано с водой, и с какими-то событиями климатическими, то есть будут какие-то очень серьезные проливные дожди со снегом, вот сейчас буквально совсем недавно было, я слушал, когда ехал сюда по радио, о том, что были очень серьезные такие типа наводнений. И вот тут идет речь о э, контроле над водой, то есть вода может быть заражена, даря заражена, и тогда соответственным образом это будет э, плохо для нас. Ну, вот хочу, да, вот хочу добавить, кстати, вот это какой год? 1749 получается. 1800, а вот... 1849. А да сколько, 260 лет или сколько отнимать? 268 лет. Ну вот если мы отнимаем 268 лет, то есть это сейчас 2017 минус 268, 1749 год. А, да, значит получается тогда Середина 100, 160, 160. Ну короче говоря это было в 1849 году. А я бы сказал, что в то время, вот, например, если 1749 рассмотреть, там как раз идут, интересно, глобусы меняются. Вот сейчас же оцифровали глобусы в Французской национальной библиотеке средневековые, и там любопытная картина получается. Там э, нулевой меридиан не через Гринвич проходит, а через э, Атлантический океан, даже не через Африку. А, и, то есть получается, что знаки Зодиака были в другом месте, а, то от другой точки рассчитывались. Если дальше идти по, этому, по этой логике, то все современные старшие, а, ну, типа, кто рассматривает из астрологов, а, они неверны ну, по определению своего, потому что первый градус окна, думает, в другом месте, не там, где он сейчас находится. Правильно. Поэтому Птолемеевская астрология, которая ведет отсчет примерно там, сколько там 2600 лет тому назад или когда там это было, то есть сейчас уже сместилась на 20, почти на 24 градуса то есть, получается... Нет, ну это, это, это, это о разных вещах мы говорим, это я понял, это разговор идет про Найямшу, да, в которой вот да. это смещение происходит. А я хочу сказать о том, что очень вероятно, что была водная катастрофа в то время. Вот я уже, кстати, с этим как раз и холера, как массовая болезнь, болезнь грязных рук, она вполне могла возникнуть, ну, представьте, вот цунами, сель колодцы все залиты грязью, руки помыть негде, антисанитария. То есть понятно, почему оно вот до этого человечество не болело холерой, а потом э, массово там заболело. Там, я, я знаю, что официальные точки зрения, что там антисанитария в городах была, но ну, а в селах? Там же были ну, эти, в деревнях э, колодцы, например, с чистой водой и так далее. То есть это не, не объясняет этого. Я... Если вот разговор как дальше продолжить по э, кету с, с заходящим лунным узлом соединения, это астрологически, неважно даже в каком знаке, в принципе соединение, говорит о том, что если, если человек транслирует низшие вибрации планеты, то он получает проблемы от стихии воды. Причем часто вот эти планеты, которые имеют отношение к э, за орбитой Сатурна, находятся, то есть невидимыми, э, человеческим взглядом. Они, как правило, проигрываются трагически для тех э, персонажей, которые не транслируют э, в своей жизни э, вибрации этих планет. Э, я имею в виду, ну, какая? Что значит трансляция? Ну, например, Нептун, э, высшая трансляция его, это э, занятие, например, музыкой, э, духовный рост, э, то есть именно постижение, раскрытие невидимых вот этих вот э, невидимого мира постижения. А низшая трансляция — это манипуляции, интриги, обман, ложь. И, кстати, очень часто именно знак рыбам, кто вот родился, солнышко имеет знаки рыб, они чаще всех э, болеют физически э, нарушением обмена веществ. Потому что им по рождению дана сила такая природная, умение манипулировать, скажем, другими, они ну, сильные такие, изначально э -э -э прирожденные скажем, такие манипуляторы. А когда они перегибают палку, их, скажем, там, силы небесные через здоровье тонко намекают, что у гражданина Сюда не хотели, ты туда хотели, <смех> значит, снять башка попадет. Но в таком духе. Ну, такие правила игры, Майкл, то есть, не, э, там не напишут на небесах огненными буквами, что там, э, уважаемый э, там, человек, ты сегодня согрешил, иди туда-то, там кто-то сделал. Нет, э, э, есть правила игры здесь, и надо знаки, так называемые, тайные знаки, которые следует понимать. но да. В мере, скажем так, я сейчас мысль, но, да. но бывает и в буквальном смысле, через кого-то нам доносят нужную информацию, например, например, того же Александра Сергеевича Пушкина, его, сам император его просил не стреляться, то есть, ну, то есть неясного уже было сказано, без всяких намеков, также и вот в этом плане. Поэтому я хочу сказать, что вторая тема, когда заходящий узел соединения с Нептуном, это еще отдача кармических долгов. То есть это нам из прошлого люди, которые описываются Нептуном, медиумы, художники, эти, моряки, например, какие-то вот такие люди, которые имеют отношение к нептунианской такой сферам жизни, через них может приходить э, помощь и, ну, в общем, долгов. Вот так. Правильно. Но не только помощь. И я как раз хотел сказать именно в этом ключе. Дело в том, что, к сожалению, мы постоянно получаем в течение нашей жизни, мы получаем знаки. Другой вопрос, что мы не понимаем, что это нам знак. И даже болезни это нам знаки. И когда вот, э, астролог Андрей Бухарин говорит о том, что кармический долг и нам помощь, ну не обязательно помощь, нам может быть э, наш кармический долг надо отдать тот, которому мы совершали какие-то неправоправные, скажем так, поступки. И нам сегодня э, дают знак, который говорит о том, что нам надо как-то пересмотреть все это дело. И вот эти эмоции негативные, особенно, а сегодня зашкаливает полностью все, все друг на друга нападают, я уже не говорю там какие-то военные конфликты между странами и государствами, между отдельными нациями, <как> а, даже между людьми, особенно там где-то кто-то посмотрел что-то такое, а, кто-то кому-то рассказал и начинается обсуждение этого вопроса и а, как реагирует природа. Природа реагирует очень просто. Именно, именно поскольку это все замкнутая система, и мы части этой замкнутой системы, соединение Земли, соединение нас, соединение космоса, природа реагирует очень просто. Начинается волнение в атмосфере, начинается волнение на Земле. Начинаются вулканические какие-то активности ну, землетрясение, как минимум, да. Землетрясение. Это замечено это кстати, где боевые действия, где конфликты локальные всегда землетрясения всегда происходит. Там да. всплеск идет негативного вот, эмоциональных вот этих, э, психической энергии негативной. И и это... земля реагирует ну, да, да, это абсолютно. не просто земля трясется и кто то там э, несется, или скажем, интро там потрясает своим трясубцем велической там сказки есть такие но если мы говорим кстати о воде так что получается получается скажем вулканические активности землетрясения а вода то это набирается как бы оттуда из земли правильно и это все сообщающиеся сосуды и поэтому мы набираем воду считаем что она чистая была а она уже к сожалению уже далеко не чистая ну и так далее Поэтому э, вот, э, мы должны тоже соблюдать и быть частью вот этой системы и вести себя в соответствии э, ну, со всеми знаками, которые мы получаем. Правильно? Да. Да. Хорошо. Добавить нечего. Да. да. Хорошо. Давайте мы, э, давайте мы поговорим все-таки э, сейчас у нас это примерно середина февраля. Ну вот прошло лунное затмение, каких-то таких, скажем, серьезных событий в этой связи не произошли. Ну, как обычно, идет идет. Но у нас впереди будет солнечное затмение. Вот. Да, потому что еще цикл не закончился затмением. Цикл не, Месяц, не закончился. Только начало, да. И вот конец месяца, вот он, скажем такой очень кризисный. Причем кризисный... Вплоть до того, что могут быть, так как там конфликты идут между Юпитером и Ураном, еще добавляется, то это могут быть неожиданные смены во власти. По, -по аналогии, как на Украине весной 2014 года. Тогда тоже на конфликте Юпитера и Урана произошло вот, то, что произошло. Вот, и, поэтому исследуем, наблюдаем, ожидаем, <сiffe> предупреждаем. <сiffe> так вот. Хорошо. Но если мы говорим все-таки о солнечном затмении, с вашей точки зрения оставим пока, скажем, физическую астрологию в покое, восточную точки зрения, вас как астролога приверженца все-таки больше западной астрологии. Это более серьезное событие, чем то, которое произошло лунное затмение, и чем оно чревато для нас всех. И на какой ну, территории, кстати? Обычно не рассматривается отдельно вот затмения, которые идут вместе. Они рассматриваются вместе. Там есть циклы Сароса, петуньевых циклы вот это всевозможные. Здесь я хочу сказать о другом, что вот месяц еще затмения начался не 11 числа, а он начался с новолуния, которое было еще января, 28 января, да, то есть вот, да, вот это, это пошел месяц, в котором происходят вот эти два затмения. И вот в этот период, в месяц, даже вот те люди, которые рождены в месяц затмения, у них такая фатальная судьба. То есть они часто видят события, которые надвигаются, а отменить его ну, обстоятельства не дают. Ну, допустим, надо уехать из этого места, а не нужно. Кто-то из близких заболел, и ты не можешь бросить его. И так далее. То есть какие-то обстоятельства такие, что э, ну, вот, нет, ограничения, скажем, есть. Но есть также этим людям, часто везет фатальных каких-то положительных событий. То есть там э, фатальность вообще не следует понимать как стопроцентное отрицательное такое явление. Фатальность это неотвратимость. Ну а просто неотвратимое событие. И вот, что сейчас приближается второе затмение, вот под него много событий сейчас хотят, когда вот часто организуют какие-то э, коллективные там шествия под затмение или прочее, это вообще опасные вещи. Э, потому что, э, во-первых, э, они опасны по себе, если у на затмение активизируются психические, ну, как бы там э, больные индивидуумы. У них э, такая, идет очень сильное обострение, скажем, такой пассионарности. То есть они э, им, им присвичивает именно в эти дни делать вот это. Представьте, если полгода не было затмения, и, и они, как бы, знаете, как консервы такие вот, э, ждали своего часа. Поэтому, э, ну, э, я не то, что я хочу сказать, что мы с не сейчас общаемся, мы не значит, мы <смех> как бы логика. Я имею в виду э, люди, которые там привязать, когда вот они начинают именно каким-то антисоциальным, э, античеловеческим каким-то поступкам э, то есть вот то есть, такие пассионарии, которые там толпу какую-то где-то там что-то организовывают э, и так далее. Вот это нас отменяет, это очень опасно, во-первых, в принципе, э, скажем, участие принимать в таких событиях, да и вообще даже рядом находиться. А, ну, что я еще хотел сказать? Я хотел ответить еще такую вещь, как, если вот мы затронули вот эти знаки зодиака, а, то... Вот Аквариус, между прочим, это символ от физической астрологии, сейчас проект идет заходящего узла. Аквариус это водолей. А, собственно, что такое водолей? -то? Его какая мистерия, то есть какая вообще образ водолея? Водолей это человек в первую очередь, то есть это не животное, ну, имеется в виду зодиака это круг животных, то есть это уже не образ какого-то мифического там льва, быка или чего-то еще, а реального человека. Обычно образ мужчины, причем образ не с одним кувшином, как рисуют вот там что на открытках каких-то, а два кувшина у него, один живой, второй с мертвой водой. И символ Водолея искажен. Раньше символ Водолея рисовался не горизонтально, вот эти линии, как морская волна, а вертикальные, как два потока с небес живой и мертвой воды. Так вот, водолей находится знак Водолея в фиксированном кресте, так называемом, то есть и таком устойчивом кресте, в котором есть э, еще три знака кроме него. Это Телец, вот, с которым вы начали там, про Венеру, то есть этот бык, выходящий из земли, он, его образ такой, наполовину, ну как бы первая часть быка, она из земли. он так стоит передними лапами, уперся опасность его ну как бы провалиться в материю. Следующий знак – это лев.